Когда появляется новая душа, рождается ребенок, и за этого ребенка, допустим, уходит другая душа его мама. В этом есть какая в этом цель? Ну, нет, в этом нет цели. Это опять же та же самая математика. Дело в том, что матричная структура рода, она не всегда всеобъемлющая. Иногда в роду есть только определенное количество ячеек, которые могут быть заняты сознанием. Это говорит либо о малом роде, либо о ущемленных в правах роде, либо о проклятом роде. Так в проклятых родах иногда бывает, только вот один ребенок рождается и больше не рождается. Вот такое проклятие. И если приходит в мир новая душа, должна уйти какая-то другая. То есть он приходит только на освободившееся место. Есть роды, которые как улик, вот такой вот плодятся, И там сколько не придет, всем место будет. Еще и останется. А есть вот такие вот ограничения. То есть, опять же, да, смотреть саму структуру рода. И если вы знаете, что такая закономерность есть, это подталкивает да, к изучению проблемы рода. А в какой момент их ограничили в правах по депорождению? Либо на определенной земле они ограничены этих правах, либо в определенном социуме, в определенной эгрегориальной структуре, то есть, там, либо вот только в таком государстве они будут ограничены в правах, только под такой великий они будут ограничены в правах, или только проживая, например, в Тверской губернии они будут ограничены в правах, а переедут, например, там, в Пенземскую, уже сразу придешь, права появились. То есть вот здесь вот надо смотреть и, и анализировать историю вашего рода вам в данном случае в помощь. Причина ограничений. Есть просто, если касаемо рода, uh -huh. у нас есть бабушка, которая есть конкретная проблема, но она ее знает, но uh -huh. она уже старенькая совсем... Ну, входить не хочет, нет? Она, да, я uh -huh. тоже uh -huh. понимаю, что она не хочет этот секрет выдавать. Uh -huh. И как мы не подходили к этому вопросу, она просто железобетонно стоит. Она его, скорее всего, отдаст следующей регене рода. То есть надо вычислить, кто будет следующей рединой, как правило, следующая женщина, либо по возрасту, либо по статусу. Да, и подослать эту женщину к ней, пусть она Поговорит. вынимает, вынимает информацию, надо вынимать. Вынимать информацию. Бабуле понятно, что если ей уже там сильно за 90 и ей черта с два объясни, что это важно всем остальным, она скорее в могилу вытащит вот эту, эту тайну, да, чем это самое, чем, чем, чем кому-нибудь расскажет, но вынимать надо. Вот обязательно, вплоть до того, чтобы напоить бабку да, да. Да. Да. И, и, и вынимать из нее информацию, не мытьем трккаты. Да. Вот, если этот вопрос не разрешится, потому что... Если не разрешится вопрос, значит надо идти к колдуну, который до сорокового дня, чтобы вызывал ее душу и вынимал из нее информацию уже из Есть такие специалисты, главное до 40-го дня. Пока не ушла. Угу. У обычного человека, вы знаете, совершенно разные алгоритмы, да, Вот есть, например, род. Он ограничен в правах, то есть они не могут, например, рожать больше одного детей, чем ребенка там в одно поколение. Но при этом при всем бытийная масса рода, то есть общее сознание совокупное сознание всех родичей очень высоко и бытийная масса основателя рода в свое время была очень высока, например. И тогда бы этот род не имеет права прийти человек с низкой бытийной массой. Пусть он малочисленный, но там всегда рождаются такие уникумы ну, просто, что не ребенок, то талант, что не человек, то, то, то выдающийся, то есть всегда приходит старая душа с хорошей бытийной массой, вот не, не имеет права. Да? Если по бытейке не ограничено, ограничено только по количеству, то всегда будет приходить определенное свойство людей. Опять же алгоритм, да, род, к примеру, купеческий. И алгоритм основателя, который он заложил в процесс эгрегориального развития рода, он звучит так, что мы развиваем нашу купеческую династию. Значит, соответственно, в этот род не придет никто касты выше купца. Он просто не придет, он запрограммирован. Иногда нет такого ограничения, а иногда есть. И тогда приходит человек с какой-то математической коммерческой живутей, да, с какой-нибудь природной с некими и качествами души, которой надо получить этот опыт прозарывости, но с бытийной массой, которая соответствует этой касте. Всегда надо смотреть в отдельном случае. Каждый эгрегор это всегда такая уникальность, и никогда нет повторяющихся сценариев. Вот никогда нет повторяющихся сценариев, всегда вот какая-нибудь особенность есть. Есть общие правила, но эти общие правила ложатся под такое количество частности, просто правило не узнать. смотреть надо. Всегда надо, каждый отдельный род всегда надо смотреть, да, едино, к единым алгоритмом не подойти.